Всем привет! Сериал Нежность. Есть все серии. Кому интересно, переходите по ссылке в описании. Битва на Неве была проиграна Еленой Ивановной Вы... Мне нужно селфи. Краб. То есть, вот такой сериал. Пелы. Смотрите по ссылке в описании.